Здорово, это Шамшурин, это очень короткое видео. Она такой же маленькая, как яички многих из тех, кто смотрит этот канал. А на самом деле, страха знакомства и страха подхода к женщине, его, конечно же, не существует, потому что ты постоянно находишься физически в непосредственной близости от красивых девушек. Это может быть метро, и ты стоишь в полуметре от нее, это может быть какая-то очередь в магазине. Может быть, она даже сама подходит к тебе в качестве хостеса в каком-то там дорогом ресторане. Конечно же, ты боишься не самого факта оказаться рядом с женщиной. Ты боишься быть непринятым. Ты боишься быть отвергнутым. Ты боишься, что тебе скажут нет, что тебя не оценят и не примут. Вот это для тебя самое страшное. И яички многих из тех, кто смотрит этот канал, настолько маленькие, мягкие... Э Настолько некрепкие, пенопластовые, в конце концов, что страх быть отвергнутым женщиной, страх того, что тебя просто не примет какая-то непонятная еще пока что женщина, возможно, не самая лучшая, он настолько сильный, что он тебя просто буквально парализует, понимаешь? И самая большая главная истина заключается вот в чем, что э, вы совершенно забываете одну самую важную истину, самое страшное, что могло произойти в, в плане общения тебя с женщинами, оно уже произошло, оно уже случилось, самое страшное это то, что ты взрослый, здоровый мужчина, неважно сколько бы тебе лет ни было, но ты один, у тебя даже не закрыта потребность в сексе элементарно, у кого-то секс случается раз в полгода или раз в год, и то по праздникам, а помимо этого есть еще другие потребности в общении, в понимании, в семье и так далее и тому подобное. И самое страшное, что ты здоровый мужчина, половозрелый, находишься один. Не то, что у тебя нет выбора, у тебя даже не с кем заняться сексом. Это уже произошло, дорогой мой. Поэтому страшнее этого, на мой взгляд, именно в контексте общения с женщинами ничего быть не может. Ты уже можешь расслабиться, все самое страшное оно случилось. Если ты хочешь решить этот вопрос для себя, а не продолжать смотреть и течь слюной, и завидовать каким-то там мужчинам, которые идут с девушками, ссылка здесь под этим видео, остались всего сутки, меньше суток, один день. И 25 числа вечером я проведу тренинг «Волшебная таблетка от страха знакомства», а также ты получишь бонусом тренинг, который называется «Женские проверки и манипуляции». Решить проблему ты можешь здесь по этой ссылке под этим видео. Так что не бойся, все самое страшное уже с тобой произошло.